Всем привет, всем привет. А, ребята, мы этот эфир э, будем проводить. Я не знаю, я, наверное, вообще впервые провожу эфир, никак не связанный с бизнесом. Вот, просто я под таким огромным впечатлением остался. Э, буквально э, это все произошло у нас э, позавчера. вот И я считаю, что это будет ну просто неправильным не поделиться с людьми. То есть из всех, вот, кто будет смотреть этот эфир, если вам не пригодится, то, может быть, эту историю расскажете тем людям, кто страдает различными болезнями. Я вкратце объясню, чтобы имели представление вообще, кого вы слушаете. У меня, значит, два сына, оба не ходят. скорее, ну, У меня огромное подозрение, что это было при рождении из-за прививок сделано ну, вот, то есть обоим поставлен диагноз детский церебральный паралич старшему 17 лет младшему 4 года младше и тот и тот не ходит самостоятельно пока ну, вот. ну и будем считать что в среднем 16 лет я собственно тем и занимаюсь что работаю только вот в этом направлении Связанным со здоровьем, с лечением. То есть было пройдено очень много всего-всего. Вот. Ну и в прямом эфире, естественно, я никогда ну, не делился. То есть, как говорится, это наши личные проблемы. Да? Вот. И мы их сами лично побеждаем. Но в данный момент, в данный момент я очень-очень хочу поделиться с людьми тем, что я узнал. Такие вот поиски, поиски привели меня в город Ульяновск, он подразделяется там на два города, то есть старый город и новый город, вот, в новый город. И там работают буквально 2-3 человека, у которых есть сертификаты и лицензии по лечению опорно-двигательного аппарата и применяют методики, которым более полутора тысяч лет. Собственно, я туда попал, думаю, что это обычный костоправы поехал я туда со старшим сыном что я там испытал слова не писать вот я вам просто сейчас скажу вкратце да то есть я всегда считал что я здоровый человек я занимаюсь спортом Ну, в принципе как-то на здоровье я вообще никогда не жаловался вот и значит мы туда приехали а вначале значит про себя на следующий день попал я туда что со мной творили мне сейчас 46 лет за 46 лет я ни разу ничего подобного не испытывал, поверьте. Он меня разбил, как глиняный горшок. Понимаете? А вот в этом горшке было накоплено столько обид, тяжести, усталости. Вот все, что вот в жизни у меня было, вообще вот все, начиная там, я не знаю, наверное, вот с какой-нибудь первой там школьной обиды, да, вот. И дальше, дальше, дальше. Вот это все, да. Я прошел несколько точек горячих. Жизнь меня побросала по стране, чем я только не занимался. Да? Были свои сложности, трудности. И вот а, семейные дрязги, проблемы, да, когда-то ругались, ссорились, у нас даже до развода доходило. То есть мы как считаем? Ну, я обиделся, да, а завтра вроде как бы прошло. Я позавчера понял, что это не так. Вы представляете? Вроде бы он мне позвонок вправил а в последний момент был такой удар сильный, да меня прямо током пробило очень мощно и я говорю еще раз повторюсь, как глиняный горшок, вот я лопнул и с меня я вообще этого не ожидал, из меня полилось, с меня слезы градом, но это не от боли, а понимаете вот как вот прорыв вот этого всего вот вот психоэмоциональное состояние, с меня это все выплеснулось у меня слезы, сопли, слюни и мне я реву прямо, я плачу. А -а -а -а, вот как маленький ребенок, захлеб, на взрыв. Реву, реву. Мне так вот стало легко. Я столько грузы, камней, вот этого всего, да, с меня выплеснулось. Я не знаю, мне 4 годика, наверное. Никаких проблем, никаких забот. Ничего не грузит вообще. И у меня ощущение, что меня сейчас от пола оторвусь что я чуть ли не летаю. Мне было настолько легко. А теперь смотрите подробности. Еще раз повторюсь. У меня оба ребенка, ну, два сына, оба не ходят. И, а у старшего начался осиохондроз, что ли. Да? Вот искривление позвоночника сильное. А, у него два. То есть вверху сильный изгиб. Прямо это видно вот, глазами. Вот так вот. Хоба, полоса такая. А внизу поясницы еще сильнее. То есть два сильнейших искривления. И это все так быстро произошло. То есть он был ровный. А потом его просто скрючило. Вот. и, значит, мы приезжаем к этому доктору, он посмотрел все, поспрашивал там за жизнь, к нему едут люди со всей страны, мы, значит, ждали, пока там офицер из, по-моему, Биробиджана, с Дальнего Востока выходил, вот, он значит, спину лечил, короче, спину вылечивать только в путь, вот, и, значит, вот он у сына посмотрел, вот это вот искривление, поспрашивал там все, и вот он его положил, и начал вправлять эти позвонки. зовут его Игорь Александрович. Молодой парень. Он ложит, значит, Никиту, так вот проводит рукой по шее. И говорит, что там вот все, что возможно, все перевернуто. Ну, вот так вот все скрючено. Этот атлант вообще там хрен пойми, куда загнут. Вот он его, короче, вправил. Эти все процедуры проходили следующим образом. То есть там накидывает типа шарф какой-то на голову. Бам! Со всей дури, короче. Вот фильмы, может, смотрели, вот так вот берут, да, голову там, боевики какие-нибудь. Крутанули, готов человек, да. Вот то же самое он сделал раза четыре или пять с моим сыном. Короче, вот так вот, резко, короче. И он в этот же момент ему в другую сторону, на опять голову, потом опять в другую, бам, потом на, это, назад резко, вперед, Короче, хруст стоял, вот, вот как крошит стекло, короче. Вот примерно вот такой вот стоял, скрежет. Ну вот он вправил, потом он такой значит инструмент типа чопика такого, да, деревянного, и на конце вилка вот такая вот, ну с четырьмя зубьями. И вот допустим представьте вот так позвонок, и вот это вот ставится, показать, да? Вот так вот ставится, вот он ну закрепляется, да? Вот так позвонка бам, вот он так поставил, видно, да? Раз, вот здесь деревяшка чопик. И вот по этому Чопику молотком со всей дури. Да, короче. В итоге у него шея стала прямая, ровная. Спина вверх ровный. Вы представляете, да? За 15-20 минут. Вот из такого вот дикого искривления. Позвоночник стал ровно. Идеально вообще. Он Никите поправил позвоночник. Выпрямил. Низ не смог. Сказал только месяца через 3-4 приехать. Ну, чтобы стресса не было у ребенка. А Игорь Александрович, вот который костоправ, да, он, значит, мне так говорит, иди-ка сюда. Я, да, говорю, он говорит, пошли я тебя посмотрю. Я говорю, да нет, что меня смотреть-то, я абсолютно здоровый человек. Я занимаюсь спортом, у меня все нормально, ничего не болит вообще. Я в больницу никогда не обращался и не обращаюсь. Он такой, иди, иди сюда, не болтай, короче. Ну, я подхожу к нему, и он такой, садись на кушетку. Я так сажусь, и он начинает у меня смотреть. А, ну, позвоночник, так, шею. А, и потом мне говорит: а у тебя, говорит, что эту поджелудочную железу, говорит, вырезали, что ли? Я говорю, в смысле, вырезать? Нет, ничего не трогали. Кто у меня чуть, кто у меня ее вырежет? Он говорит: она у тебя не работает. А, вообще не работает. Дальше там бам-бам-бам. Шея, говорит, у тебя не существует вообще. Я говорю, в смысле не существует? Вот она. Шея, куда она, как она не существует. Он говорит, у тебя там ни одного нормального позвонка нет. У тебя все держится только на мышцах и на, как же он там выразился, ну, на морально-волевых качествах. То есть, вы, говорит, зациклены, вот а, дети, у вас сколько там уже, 15-16 лет, вот у вас с детьми, с детьми, с детьми, с детьми. И он говорит, если вас убрать, и чтобы вы два месяца пожили, вот, как все вот, остальные живут люди, ну, просто вот обычной жизни. А, через два месяца ты загнешься ты развалишься как дряхлая старуха. У тебя начнут болеть руки, ноги, спина. У тебя будет отказывать шея. У тебя все внутренности. У тебя сердце начнет с перебоями работать. Я офигел, короче. Вот там бам-бам так потрогал, потом и дальше погнал. Седьмой позвонок не к черту, восьмой стоит в другую сторону, девятый туда завернут, десятый туда завернут. Ну, вот. короче, практически ничего нету. Вся спина, короче, кривая и косая. Вся все вот это вот Дерьмо, которое в жизни происходит да, человеком, оно не проходит бесследно никогда. Оно не уходит. Обидел ты кого-то, либо тебя обидели. Оскорбил ты кого-то, либо тебя оскорбили. да, Либо просто беда какая-то в жизни произошла. И говорят, время лечит. Да хрен с два, там, время калечит. Не бывает такого, что время лечит. Через время забываем. Мы забываем. И откладываем вот в этот длинный горшок. И у кого-то этот горшок за всю жизнь не разбивается. Он переполняется и начинает потихоньку. Ну, дальше уже некуда копиться, и оно начинает внутри там, оно начинает поступать вот в нервы, в вены, в кровь, в мозг. И человек начинает умирать. Говорят, что все болезни из-за нервов. Да. Но с чего начинают нервы болеть? Вот когда вот этот горшок у вас переполнен горшок отрицательных эмоций жизненных и вот этот горшок у меня позавчера разбили я не подозревал о нем 10 минут слез на взрыв ой блин я так пропал я... мне не стыдно это говорить я вообще человек не особо сентиментальный меня заставить чтобы я заплакал это надо очень постараться вот. но это я говорю с гордостью мне было настолько это приятно я в своей жизни никогда, никогда не получал такого колоссального удовольствия от жизни. А дальше происходят невероятные вещи. Я хожу и как идиот, понимаете, я смеюсь. Я смотрю на обои, мне, мне просто радостно до ужаса, что это обои, блин, понимаете. А ведь их могло и не быть. Это могла быть вообще клетка какая-нибудь. Вот. Я радовался всему вообще, чего видел. Вот. Я считаю, что это не костоправ. Это какой-то психолог невероятный. Почему к нему со всей страны люди едут? Поезда, самолеты, машины, блин, с дальнего Востока, прутся э, с Москвы, с Питера, с Казани. Откуда только не едут к нему. Невероятнейший человек вообще.